Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я, Серый Кролик Ну вот у нас замечательная суббота, вечер Жинка поехала в город Могилев, здесь мы басик немножко обмыли И набираем заново, как всегда, уже не знаю, 10, 11, 12 раз Так, здесь вот велосипеды валяются Так, вот здесь начали, подширивать такую досочку Вот видите сверху, чтоб не поддувало шифер Частично его накрыл, сейчас посмотрим как Вот видите, вот как только зашел сюда Сразу же, сразу же вевут Они еще здесь любят сверху сидеть Ох, какие интересные Давайте мы зайдем к вам Посмотрим, что мы тут набили Так, набили, набили Набили, набили, набили. Нужно еще там зашить подшить, И все это утеплить Потому что это помещение зимой мы не использовали Использовали только вот здесь как вы, друзья, знаете, вот он. Здесь подшит уже. Я их не собирал, найти, собирать. А здесь вот получилось вот такой вот козырек для того, чтобы можно было курком от дождя сховаться. Ну и по крайней мере тенек однозначно будет. Дермо эту закрываем. Кыша туда. Кыш кыш, кыш, кыш, А здесь вот оставляем. По периметру вот так сделан у нас бордюр. Для того, чтобы все-таки лисы у нас берут. Очень много лис, друзья. Очень много жалоб связи ну, со стороны э, односельчан В виде того, что у того потягали, у того потягали, у того потягали. Очень много случаев. Эти цыплятки у нас еще вот так. Два этих еще не подросли, поэтому выскакивают все-таки из того загона. Ну ничего. Ну, вот так вот получается крыша, осталось нам 8 листов шифера все-таки до, до, дошить Вот, вот здесь вот-вот, и здесь по одному листу кинуть Досочку продолжать будем добивать. ну и должно быть более-менее что-то получится Шифер используем бэушный, видите, неровный, отломанный, но мы люди не гордые, на нем же не танцевать Поэтому используем все, что есть, вот там еще у нас кусок есть, ну, свинок же не сниму Свинки вот балдеют, жизнь радуется. У свинок, конечно, не сниму, но но как-то так, друзья. Здесь у нас более-менее порядок. Недавно мы их чистили. Посмотрите, что происходит с липучками, когда вот ее только повесили. Сегодня мы ей повесили одну и вторую. Утром, сейчас уже часа два-три, и посмотрите, какие уже все они залившие. Муха огромное количество, здесь их немножко подстелим. Его еще не нужно стелить. Ну, это уже тоже нарыло. Ну, мух море, море просто море. Это ужас. Ну, свинарник наверное, Так, фальчатники, здесь, как вы знаете, уже произошел округ. Она на следующий день нарвала пухом, успокоилась, случать не пришлось. Потому что, если крольчиха агрессивная такая, можно использовать метод заново покрытия в течение 2-3 дня после окрола. Она обычно тогда успокаивается. Гормональный фон очень высокий. Здесь еще пока ничего нет, хотя уже должно. Сегодня срок стоит. Здесь смотрим, здесь тоже еще ничего нет. И здесь. Хотя на сегодня вот у крольчих стоит срок. Ну, ничего, здесь вот малыши карандаши жизни радуются. Вот они, Красоту. серебро наше, да, красотули. Ну, а здесь, здесь молодняк, здесь у нас молодняк. Вот он, балдеет. вот они, балдежники здесь пока без никаких либо э, приключений все своим чередом ждем пока в настоящее время 3 вот эти кролики которые у нас отсажены были от мамы вот они серебро такое большое жердяй, но ну, они жердя и вот. посмотрите какие ну вот соседи Суседи. Вот такой разлегся, Вот такой разлегся, Вот такой хороший, да? Ну вот она, кролиководческая простая жизнь. Нужно будет запускать вот здесь клеточку. Здесь будем сейчас делать клеточки, потому что мамки отсадить вот эту же мы сукрольную сделали. Вот она. Одна уже стала сукрольная, вторая сукрольная. Ну то есть процесс запущен. В зиме мы должны быть с большим количеством мяса. По крайней мере оптом будем что-нибудь думать, чтобы какую-нибудь копеечку заработать. Может это будет и не такой огромный плюс. но ну, однозначно, я уверен, что это будет не минус. Но ну, жизнь все растает на свои места. Вот так. Так, что, что, что, что, что. Так, если у кого сдуваются кролики, смотрите за режимом питания, потому что обычно это нарушение питания. Вот у нас поместно такое вот серебро. Вот такое посмотрите. Вот такое серебро поместно. Ну, это мама а обыкновенный кролик черная была, а папа был серебром. Вот получилось. У нас вот такое счастье. Да? Счастье. Беги. Так, так, так. Ну, обзор небольшой сделал вам, друзья. Если какие-то у вас появились вопросы, задавайте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если не нравится, дизлайки. Всем счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, друзья. Юлька, привет. Все, едь домой. Едь домой. Всем пока, друзья.